Друзья, всем привет утро сейчас едем на авторынок будем забирать автомобили какие-то автомобили находятся на авторынке какие-то нет вот мы ну сделаем такое небольшое сравнение до да? два одинаковых автомобиля. это всеми известных honda степ вагон спада по одинаковой стоимости но с разными пробегами почему почему так происходит заберем и кроссовер и микроавтобус и заберем даже кейкар Поэтому, кто еще не подписан на наш канал, обязательно подписывайтесь. Кому нужна помощь в приобретении автомобиля, звоните, пишите. Мы всегда на связи. Все, присаживайтесь поудобнее. Поехали! Первый, первый автомобиль на сегодня, который мы забираем, это кроссовер Nissan X-Trail. И видите, белый, шикарный, белый, перламутровый цвет. Модные туманочки, модные ходовые огни, не туманочка, ходовые огни, сонары, фары, линзы а на родном литье. И как видите, это гибридная версия автомобиля. Очень хорошая комплектации Лобовое стекло идет родное. На крыше установлены рейлинги и бесключевой доступ. кожаный Ну как кожаный салон? Это одно название, да, то, что салон кожаный автомобиль 4 по моему четыре с половиной балла пробег сейчас посмотрим в районе 80 тысяч проверяли его еще в начале мая вот только сейчас сейчас его забираем багажное отделение чистенькое, аккуратненько пластик не поцарапан не сарапан там у нас батареечка находится кстати вот гибридная версия до да? у нас идет задняя электро. Я на таких автомобилях еще не ездил, именно на гибриде. Ну как, где-то по рынку, да, проверяли, катались, но а, по городу, по трассе, по трассе это будет, так сказать, первый опыт. Два подстаканника, кармашки, поэтому посмотрим, как он себя сейчас ведет. Обдув, видите, в чем примечательность экстрела, да, у него а, пол, да, идет. То есть здесь нету ворса, очень удобно протирать его. Кстати, идет, идет. Подсветочка здесь тоже идут кожаные ставки, ну естественно, естественно это стекло подъемники. Пока он греется, пойдемте быстренько посмотрим подкапотное пространство этого автомобиля. 2015 года, миллион четыреста двадцать, отдали его за миллион четыреста. Здесь тоже, ребят, придраться придраться реально не к чему. Автомобиль целый, не битый, не крашеный. Оба сели. Видите, вот дверь открываем. На табло у нас показано, какая дверь открыта. Также, если откроем багажник, там левую дверь, заднюю левую дверь, все будет указано. Два ВД, авто, можно включить блокировочку, подогрев сидений, горный спуск, да, там автомобиль будет сам ехать, тормозить. Два ключа, AUX, ручка переключения передач, климат-контроль. Он идет здесь двойной мультимедиа системы Все идет родное. Далее, значит, управление. Музыкой. Кстати, все работает, все включается. Круиз, контроль, всевозможные функции, управления дисплеем. Руль идет. Кожаный японец установил вот такого плана пещалочки. Тоже очень удобно. Очечницы. А, значит, по месту, по месту. Ну, да что я вам говорю про место, да? Так, надо вот, как-то вот так сделать. Места в таких, в таких автомобилях реально много. То есть а, тебе не тесно, голова никуда не бьется. Ладно, давайте сейчас немного поедем посмотрим как он ведется по дороге кстати пробег 87 тысяч. знаете вот стояли стояли писали пока договорчик машина была заведенная да сколько минут пять времени прошло сейчас автомобиль заглох кстати я вам еще не показал вот включил заднюю скорость включил заднюю скорость машина завелась камеры кругового обзора с траекторией сонарчики все, здесь работает. То есть, повторяю, комплектация хорошая. Вот опять автомобиль у нас заглох. Но я думаю, как-то да, гибридная установка этому автомобилю будет помогать, но полноценно там. Хотя загадывать не будем, сейчас сейчас посмотрим по дороге. Смотрите, вот отъехали? Отъехали. Скорость небольшая. Едем. Да, едем на электротяге. Едем на батареи. Видите, оборотов, оборотов 0 То есть встают госкудать. Вот только дал газку чуть, чуть все, обороты подскочили. По подвесочке, видите, да, какая у нас дорога, здесь в каждом видео говорил. Ну, такой, то, что он, вот опять заглох, то, что он такой прям мягкий, прям мягкий, такого такого сказать не могу. Еще какой-то вот тяжелый тормоз, реально. Вот, я не знаю, друзья, чтобы затормозить, приходится сделать какое-то, какое-то прям усилие, Бывает то, что сел там, как-то педальку нажал, он у плавненько раз, машинка начинает тормозить. Здесь прям приходится делать усилия, давить на педальку. Ну, ладно, по, по вот такой дороге на небольших скоростях понятно, то она работает, то она не работает. По большей части интересует, как автомобиль, именно гибрид, будет себя вести на трассе. Поехали, посмотрим. Друзья, конечно, каждому свое. Я проехал... 300 метров на автомобиле я уже сделал для себя вывод я такую машину себе не куплю вот по таким извиняюсь за выражение даже не знаю как назвать по таким дорогам на таком автомобиле я еще не ездил но мне этого достаточно едешь бум бум стук стук ты как-то вот аж из сиденья пытаешь пытаешься я не знаю выпрыгнуть я понимаю конечно каждому свое да но себе такой автомобиль я не куплю Итак, спускаемся, скоро 60, двигатель не работает. То есть все-таки все таки на батареям катится гаскудоем. Ну, естественно, у нас. Ну и то вот смотрите, 80. 80 едет. То есть Nissanчики тоже молодцы. А как работает круиз-контроль? Сейчас честно, время нет показывать, тем более по трассе, не по трассе, а по городу. Движение тут сумасшедшее. Ну, как, движение не то, что сумасшедшее, да кстати датчик движения по полосе тоже работает слышали да он сейчас запищал круиз-контроль здесь должен быть у нас активный то есть автомобиль сам разгоняется сам тормозит вот опять двигатель завелся опять начинает глохнуть и педалька меня это вообще бесит прям говорю, такое усилие приходится э, делать до да, чтобы чтобы нажать на тормоз вот, итак, это Nissan X Trail, двигатель MR20, 32 кузов, но если это не гибридная версия, это NT32, если это гибридная версия, э, впереди стоит буковка H, HNT32, 2015 год, двигатель MR20 уже говорил, вот э, гибрид, 2015 год стоил миллион четыреста двадцать, у него, видите, даже на окошке написано миллион четыреста двадцать, а далее его за миллион четыреста, с этим автомобилем будем закругляться, сейчас покажем вам два интереснейших автомобиля это honda степ вагон спада по одинаковой цене практически по одинаковой цене там по моему разница сейчас посмотрим 5-10 тысяч но с разными пробегами у одного пробег 100 тысяч у другого пробег 50 тысяч и мы с вами немножко разберемся разберемся в чем прикол ни в коем случае не хотел обидеть будущего владельца Данного автомобиля, да, то, что то, что я сказал по подвеске, друзья, это это лично мое мнение. Итак, друзья собственно вот он вот он наш первый красавец это honda степ вагон не помню говорил не говорил года да говорил то что будет их два Итак, вот этот автомобиль 2017 года выпуска в очень хорошей комплектации В принципе здесь есть все посмотрите на какой он резине цвет у него знаете такой вот даже не знаю как этот цвет назвать но поверьте он смотрится просто шикарно он целый он не битый, не крашеный у него по кузову практически нету никаких хосок, не ни царапин ничего Полтора литра турбо, кожаные вставки спада, кожаный руль, подлокотники, чистейший ухоженный салон, магнитофон. Пробег, видите, 104 тысячи. Сейчас, представляете, 24 градуса у нас на улице как-то потеплело. Две электродвери. Стеклоподъемники. Все здесь есть. Он целый. Видите, все включается, все открывается, все работает. Два капитанских кресла называют их проход на третий ряд сидений по месту очень удобно просто великолепно я не знаю как это назвать шикарно столик сел я не знаю водичку сюда что угодно можно поставить видите как удобно здесь вот такого плана кармашки вторая печка подсветка диодная идет ручки аэрбэги в стойках в задних стойках тоже спереди идут аэрбэги но великолепно шикарный автобус шторочки вот такие вот здесь встроенные идут Фишка этого автомобиля, кто еще не знает, кто еще не знает, это задняя дверь. Да, она открывается в двух положениях. Либо вот так, либо она просто ломается. То есть дверь открыли. Для чего это сделано? Когда вот трансформация у нас в таком положении, мы можем попасть на третий ряд сидений. То есть здесь специальная постель такая, до да, ногу сюда поставили, залезли ручкой, закрыли. Все, мы сели. Но скажу так. Третий ряд сидений, третий ряд сидений. маловато место. Как бы спинка сейчас откинута, да? Но, тем не менее, детям, само то, взрослому здесь будет все-таки тесновато. Ладно, поэтому автомобильчик мы немного с вами а, походили. Видите, еще можно даже и открыть его сзади. Немного с вами походили. Сейчас, а, сейчас покажем вам еще такой один автомобиль. И расскажу, почему разная стоимость. Ну, понятно, то, что год, год, да? Но все же... А, я думаю, будет интересно. А, так, чему еще уделить вниманию? Мультируль, печка, кондиционер, кстати, надо включить. Все работает. Активно круиз-контроль, кожаный руль. А, огромная просто торпеда. Сведено все вот прямо на центр перед тобой то есть великолепно шикарно все видно вот эти вот стоечки до да, в стойках а, большие такие окна то есть тоже добавляет обзорности зеркало зеркало которое тоже добавляет обзорность и просто нереально нереально высокий потолок и нереально огромные солнцезащитные козырьки стоимость автомобиля миллион двести по моему миллион двести восемьдесят пять здесь бардачок автомобиль у нас с родным аукционным листом три с половиной балла 104 тысячи пробег ребят. машину смотрели машинку смотрели тоже в начале мая сразу не сказал вам немного я вам соврал немного сам того не хотел он подкрашенный у него есть подкрас вот в этом месте была небольшая царапинка. Все, все остальное в автомобиле целое. Давайте прокатимся на этом красавце. Друзья, вы знаете, мне кажется, японцы немножко перестарались. Как-то слишком много места со стороны водителя. же вы знаете, хочется взять, подвинуть немножко, немножко кресло вперед. Но, ну, опять же, по ходовым качествам очень нравится. Просто, просто все великолепно. Вот, чем мне нравятся вот эти басики, бусики, да, ты едешь... Вот, смотрите, какая тетя у нас, прям наглая такая. Лишь бы ее проскочить бы, да? Едешь такой в развалочку. Как, ну вот опять же сейчас а, сравниваю с x да, который вот только что отогнали в транспортном компании. Еще раз простите меня, пожалуйста, а, новые владельцы автомобиля, но это мое мнение. Вот с ним сравниваю. Ну нравится мне езда на этом автомобиле, нравится его динамика, полтора литра турбо. То есть даешь немного газку, он реально у тебя взлетает понятно то что я сейчас еду в данный момент один да если усадить сюда всю семью там 6 семь восемь человек я не знаю собаку кошку еще и сумок накидать все равно будет не то но тем не менее японцы молодцы полтора литра turbo он он реально себя тянет значит пробег у автомобиля 104 тысячи каких-либо вопросов а, по подвеске нареканий ну ну их просто нет вообще никаких здесь также есть у нас круиз-контроль можно выбрать расстояние до впереди едущего автомобиля датчик движения по полосе то есть если у тебя если мы будем где ну, кстати он работает работает он датчик движения по полосе только в том случае если на дороге естественно если на дороге есть разметка то есть будем уходить да из полосы куда-то влево вправо наш автомобиль он будет возвращаться сам но но не постоянно как бы скажу честно на а, на хонде этого не проверял но по крайней мере взять там Форестер, да по моему он два раза возвращается два раза возвращается ну, и на третий раз если ты а, руль не возьмешь да, в руки то есть функция это функция это работать перестанет как здесь ну, я думаю смысл один и тот же то есть также раз два и все потом эта функция у нас отключится Ребят, у кого есть такие автомобили, у кого есть степ-вагон, у кого есть э, X-Trail э, в гибриде, кто, ну, гибридная версия, напишите в комментариях, э, в какой местности вы живете, то есть, либо это как Владивосток, да, там горы, сопки, либо, не знаю, там равнина какая-то, просто интересен расход топлива как бы везде, да, там в ровной местности и где вот, где вот такие сопки. Вот этот степ-вагон, степ-вагон, я думаю, у нас по городу он будет кушать с нашими пробками, с нашими сопками ну, литров, литров, наверное, 10 Кстати, вот сейчас вроде как самоизоляция, да, хотя ни хрена этой самоизоляции нету. Извиняюсь, конечно, за выражение, народ немножко. Не будем ругаться. А, наплевал на это все. То есть такие глобальных как бы пробок нету, но тем не менее, где вы видите самоизоляцию? Вон, кондиционеры заправляют, я не знаю, а, по центру, да, даже есть какие-то небольшие пробочки. Но, кстати, народ стал стали носить маски. Не все, но все больше и больше людей одевают маску. Ну, опять же в маске реально тяжело ходить. Вот сейчас стояли в банке была очередь, сколько мы там простояли минут 40 наверное. Ну прям прям тяжело находиться, конечно, в маске. Как у вас дела обстоят в городе тоже напишите. Мы вернемся немного к расходу топлива да автомобиль приехал он продавался в городе Артем, это ну в районе 50 километров от владивостока значит пригнал пригнал его продавец вот показывает расход топлива 8 и 8 не путайте да вот со своими автомобилями там русской сборки и так далее здесь показано то что на 1 литр на 1 литр мы проезжаем 8 и 8 километров Но мне кажется, как бы, не знаю, почему он так показывает, но должен он показывать чуть, -чуть побольше. Как я и говорил, я думаю, он будет кушать где-то э, литров-литров, наверное, 10 с нашими, вот еще раз повторяю, спусками, подъемами, пробками. То есть у нас нет такого, напоминаю, то, что вот э, мы встали, да, и просто едем по ровной дороге. У нас вверх, вниз, там, влево, вправо. Чего у нас, чего у нас только нет. Кто бы там что ни говорил про рынок, про авторынок зеленый угол, он живет своей жизнью, как в принципе он и жил. Все вертится, все крутится, продавцы есть, машины есть, все, все работает. Вот стоят торговцы, торгуют японскими товарами. И опять же возвращаемся к теме грунтовой дороги, грунтовой к Экстрейлову. Вот не поверите, но <laughs> на степ-багоне мне вот сейчас ехать. Вот честное слово, друзья, намного комфортнее, намного комфортнее, чем я ехал сегодня по этой дороге, только в другую сторону, на улице авторынка, на Экстреле. Не знаю, почему мне так это не понравилось, почему вот у них подвеска такая не настроенная, но вот, ребят, реально, x отдыхает по сравнению даже вот со степ багоном так ребят ну как-то неожиданно быстро сработала транспортная компания до да? хотели вам показать стабагон вот он стоит он уже стоит на автовозе стоит на фуре а, Итак, он у нас получается 15 год цена у него цена у него такая же а пробег у него 50 тысяч до да? в чем разница ну понятно разница то что как бы год да там 15 и 17 год но тем не менее он у нас идет РК. у этого автомобиля замена крыльев передних передние крылья поменяли внутри идет все целое и есть подкрасы в частности подкрас заднего крыла с переходом на дверь и то же самое у нас идет то же самое идет с левой стороны открыть мы вам уже не откроем да, потому что видите как они вот стоят хотели вам по салончику показать все показать автомобиль уже закрытый. Ну, примерно хотя бы посмотрите да как они грузятся как они стоят на автовозах естественно это сейчас все дело у нас будет крепиться то есть автомобиль во время движения никуда не уйдет так наверно слазить в общем даже не знаю что вам еще рассказать показать про него потому что не открыть не залезть не как бы ничего ничего с ними делать но я думаю ясно да то что состояние пробег цена качество и так далее и сейчас еще не переключает и сейчас еще для сравнения пойдем заберем еще один автомобиль но это уже будет маленький маленький кейкар друзья следующий автомобиль это не менее там интересно не менее популярный кейкар небольших таких размеров с виду но очень большой внутри это honda Nbox. его хотят тоже все знаете как и honda nvgn в максимальной комплектации итак, это такой микро вн, микро там кейкар боковые двери сдвижные но поверьте у него очень большой просто огромный салон сейчас мы туда зайдем я вам все покажу цвет у него знаете такой коричневый интересный красивый он без да, он у нас идет без окрасов, но он идет тоже эко. Не помню, есть или нет аукционный лист в наличии. Но продавец ничего не скрывал, сказал все как есть. Да, вот он лежит, родной аукционный лист. А, пробег на автомобиле 112 тысяч. У него замена а, крышки багажника, замена торцевой планочки. Остальное все идет в автомобиле целенькое. А, Итак, значит, вот эта крышка багажника, она у нас мененна. Ну и за бампером получается там есть торцевая планочка салон. Не надо пугаться на состояние салона, да и он какой-то был такой. Он, видимо, много много возил в автомобиле салончик такой грязненький но покупатель-продавец они договорились. Тем более наш подписчик покупатель занимается занимается салонами, поэтому он сказал, его это абсолютно не пугает. Вот он сам приведет порядок. Продавец сделал скидку на автомобиль, а, стоил он 400 тысяч. 400 Смотрите, как трансформируется салон. А далее его за 390 и вот таким образом у нас поднимается второй ряд сидений посмотрите сколько сколько места много по левой стороне дверь у нас с вами идет электро место смотрите Ой, я не знаю сюда можно еще наверное одного меня посадить да после этого я только упрусь коленками а вперед колонки подстаканник окошко ручка шторочки и все это за 400 за 390 тысяч рублей левая электро дверь кармашек нереально высокий потолок давайте с этой стороны с вами выйдем так будет немного поудобнее бесключевой доступ ветровики здесь места тоже очень много да это не турбо. Торпеда, подушки безопасности целая, все целое, магнитофон. Очень много света в автомобиле, большие стекла. Вот здесь стоечка, но у нас такая тоненькая. Попадает, реально много света попадает в салон автомобиля. Напоминаю, 0,7. Руль идет обычный. Дверная карта. Пластик, электрические стеклоподъемники, одна электродверь. Кнопку нажали поехала дверь у нас открылась также нажали дверь закрылась корректор фар отключение антибукса руль у нас регулируется с вами вверх вниз по вылету не регулируется мультируль мультируль работает а дальше значит камера заднего вида есть кондиционер работает проверили место по передней части автомобиля в рекламе не нуждается его очень много из удобств подлокотник ну вот это вот не знаю как это назвать подстаканник что ли хотя подстаканник сюда даже не влезет здесь у нас есть небольшая ниша что-то можно положить туда ну и вот такого плана крючок розетка на 12 вольт просто на называется это прикуриватель пробег все соответствует. ну и посмотрите спидометр. до да, такого интересного плана он а, зеленоватым, зеленоватым оттеночком так начинаем движение. кстати, вы вот, знаете, вот эта вот стоянка а, здесь основная масса автомобилей одни кейкары. вот посмотрите первый ряд второй ряд кейкары посмотрите с правой стороны сколько кейкара даже можно наверное ценник до да, узнать мира с 280 тысяч кто-то недавно интересовался про альту 290 тысяч еще одна мира с 305 тысяч еще одна suzuki альта 307 тысяч плюс торг еще одна мира с 325 тысяч какая-то модная альта 385 тысяч альта а, еще один энбокс 485 тысяч. А, еще одна мира 345 тысяч. 345 тысяч. И еще одна мира 305 тысяч рублей. Очень много кейкаров на данной автостоянке. А, итак, выезжаем. Ну, понятно, то что на автомобиле мы уже катались. Но для вас повторим пробег. Значит, пробег. Так, сейчас, что воротину одну закрыли. Сейчас прокинемся здесь так протис, протиснулись а, пробег на автомобиле сто тысяч сто тысяч но машинка она обслуженная. вот едешь не бряка не скрипа не, не ну как не бряка не скрипа я имею в виду по подвесочке вопросов нету да то есть она не гремит она не стучит по салончику да по салончику конечно пластиком присутствует пластик он поскрипывает, но ну, не знаю, опять с экстрелем что ли сравнить. Что лыжи, но ребят, ну, честно, ну, экстрелем, блин, ну, вообще, вообще просто, просто мне не понравился. В общем, по подвесочке вопросов здесь нету. соотношение опять же, цена, качество, да, 100 тысяч пробега, 390 тысяч цена. Автомобиль у нас, так, какого у нас года? 2015 год 58 лошадиных сил 390 тысяч ну, в принципе в принципе вариант неплохой да? за исключением салона но опять же состояние салона автомобиль он только-только пришел если бы он побывал на автомойке побывал в химчистке, то вот этого всего то что вы видели <как> так осторожненько вот этого бы всего то что видели по салону этого бы не было он блестел бы сиял сверкал и так далее Ребят, нашел нашел минус в данном автомобиле подлокотник знаете он какой-то вот резиновый как поролоновый вот посмотрите он он реально гнется весь мне кажется вот это минус данного автомобиля больше минусов ух, наверное нет вот а на сегодня все будем заканчивать все-таки хотели показать вам вторую спаду никто не ожидал то что прям моментально ее погрузят на автовоз вот а, ну я думаю вкратце да немножко разъяснили почему так почему так цена скачет. То есть если вы хотите себе автомобиль с небольшим пробегом там 50 тысяч, то у вас будут какие-то нюансы по кузовщине. Это а, да у Целинку авто у Автомобили с пробегом 100 тысяч тоже есть подкрасы, но не такие и того хотите машину с небольшим пробегом это будет скорее всего какая-нибудь эрга -ка, замена чего-нибудь как допустим на вот этом автомобиле да либо как на спаде но ррк рки тоже розен допустим поменяли крылья страшно в этом ничего нет а если допустим поменяли крылья да, заделок несущую часть кузова то это уже не есть хорошо то же самое касается допустим с дверьми поменяли дверь вот эту там допустим левую страшного ничего нету а если за порог там вырезали порог это уже опять же не есть хорошо а, но ну, а если вы хотите прям идеально целый автомобиль будет пробег 100 120 там 130 тысяч для японского автомобиля это не пробег вот либо либо копите деньги то есть такой спады такой спады в комплектации cool spirit за 1 и 3 идеально целого кузова с пробегом 50 тысяч не будет вот на сегодня все всем пока